Пять зеленых лягушат. Книга из серии Стихи малышам. В этой книге собраны известные стихотворения Агнии Барто. Нажимая на кнопочку, ребенок сможет послушать некоторые из них. Лягушата. Пять лягушат в в в при нажатии на кнопку стих останавливается, при повторном нажатии распроизводится следующий стих. Слышно, мама уточка получит отчая. Фонарик, мне не скучно без опря.